Наш следующий докладчик – Байков Александр, генеральный директор корпорации «Профит». Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые участники конференции. Тема доклада – это интеграция системы календарно-сетевого планирования с системами управления снабжением, планирования и бухгалтерского учета. Предметная область, о которой мы сегодня будем говорить, это как раз вот то, что… На презентации видно в левой части – это календарно-сетевое планирование, ресурсное планирование, там сметный комплекс и ведение факта. Мы интегрируем с правой частью – это системы управления снабжением, бюджетированием, бухучетом, заработной платы, управления персоналом. Какие цели мы преследуем в этой интеграции? Нам нужно обеспечить успешную реализацию проектов за счет постоянного контроля не только за календарными сроками, но и за бюджетами по всему портфелю проектов. А, преследуется следующая цель – разграничить ответственность участников проекта, грамотно делегировать полномочия довести до членов проектной команды показатели KPI для ежемесячного премирования и премирования по окончанию проекта. Снизить трудоемкость и исключить нестыковку различных систем учета и контроля. Обеспечить сокращение затрат на 7-15% и использовать базу знаний уже реализованных проектов. Какая логическая взаимосвязь упрощенная преследуется вот в этой интеграции? Значит, из проектной документации и из сметного модуля, да, то есть можно использовать BIM-модуль, можно использовать там проект и сметный модуль, мы можем на график загрузить ресурсы и составить сам график. Вот. А далее происходит следующее. То есть мы в системе календарно-сетевого планирования можем разбить вот эти вот ресурсы, затраты на периоды и, соответственно, выгрузить эти графики потребностей в ресурсах и денежных средствах уже в модуль бюджетирования, вот, который связан также с модулем снабжения. Вот, дальше идет взаимосвязь с модулем казначейства и с бухгалтерским учетом. Вот, это такая вот упрощенная логика. Вот, для того, чтобы это все работало, понятно, что во всех системах должны быть одинаковые справочники объектов, должен быть модуль документа оборота, и э, есть модуль расчета показателей KPI. Вот. Более подробно схема интеграции вот представлена на слайде. То есть в левой части мы видим как раз э, систему управления проектами и как раз те объекты, которые мы э, собственно, интегрируем. И здесь стрелочками показано. То есть э, мы взаимодействуем, Ну, во-первых, просто с модулем аналитическая отчетность, да, чтобы быстро формировать. Отчеты. Вот, дальше мы взаимодействуем с модулем управления снабжением, то есть для того, чтобы загрузить туда ресурсную ведомость. Мы э, взаимодействуем с системами зарплаты управления персоналом и взаимодействуем с э, системой бюджетирования. Вот это более подробная э, схема решения. Теперь э, я хотел вам продемонстрировать, собственно, э, ну вот, скрины да, системы, то есть как, что, с чем взаимосвязано и как это выглядит. Значит, если мы вот для примера возьмем график какого-то проекта, ну вот здесь он в системе прямовера, то есть достаточно подробно разбита работа, как вы видите, вот, загружены суммы, стоимость плановой работы, вот, мы видим в нижней части, что загружены ресурсы, Проект, то есть, это а, та информация, которая, собственно, будет интегрироваться в системе. А далее, за счет а, специального интегратора, который повторяет ВБС а, проекта, вот папочки это VBS, вот, а работы собственно, вот со, с черточкой проходит. То есть здесь загружается, собственно. Сам график и все ресурсы, которые есть, и стоимости, которые есть в системе календарно-сетевого планирования. Далее, для того, чтобы выгрузку обеспечить в правильную систему, мы должны сделать настройки. То есть сопоставить проекты в системе 1С с проектами в системе прямоверы Виды работ с видами работ, соответственно, тоже в двух системах. Статьи затрат и нарезать такие вот бюджеты. То есть это бюджетный классификатор, это вот та вещь, куда загружаются все планы. То есть здесь и операционные бюджеты, да, которые связаны а, с а, уже как бы аналитической частью, это бюджет проекта, это бюджет там, продаж, это бюджет доходов, расходов, денежных средств, движения, вот, так и а, расходы, которые а, являются. Как раз бюджетами подразделения для того, чтобы каждый проверив свое, мог включить это в общий бюджет. А после загрузки как выглядит бюджет. То есть проблема в чем, что обычно бюджетировать проекты очень сложно. Почему? Потому что постоянно меняются сроки, вот и в связи с этим актуализация, если она делается не на базе какой-то информационной платформы, очень трудоемка. Вот здесь же мы преследуем какую задачу. Один раз выгрузить план по проекту, да, разбитый по периодам, по месяцам. И э, каждый месяц мы имеем возможность выгружать уже на месяц или там на какой-то заданный период уже конкретно расшифрованные все данные. Вот, вот здесь вот показано, что есть там статья, например, «Затраты на материалы». да. И внизу как раз вся спецификация этих материалов с указанием и количества, и суммы, и цены, и там всех аналитик которые, собственно, есть в системе. Вот для примера это загруженный план отчета. Да? Мы смотрим, например, мы видим какой-то проект и вот э, расшифровку, предположим, бюджета материалов. Здесь он прям приведен в группировке чтобы это были не просто материалы, а материалы, ну вот, они здесь очень напоминают те, которые, собственно, справочник материалов Грандсмит. Поскольку вот на каждый ресурс еще загружается статья затрат, а к статьям затрат привязаны Центр финансовой ответственности, мы можем посмотреть вот здесь вот уже вот в нижней части скрина. Мы видим бюджеты, собственно, подразделений. И поддерживается, ну скажем так, любая аналитика, мы можем провалиться до, собственно, конкретной единицы затрат. То есть вот в верхней части мы видим это по титулам, по узлам, да, мы видим бюджет, проваливаемся, видим работы, вот, и ниже уже всю расшифровку, которая, собственно, приходится вот на эту работу по, например, прокладки кабель. То, что касается плана, мы сейчас посмотрели. Как настраивается факт? Факт настраивается путем трансляции с данных бухгалтерского учета. То есть, соответственно, для того, чтобы мы могли получить факт автоматически, транслировать с системы двух учета, мы должны обеспечить бюджетирование и управленческий учет в одних и тех же аналитиках с бухгалтерским учетом. То есть это возможно, и вот эти вот отчеты, которые вот сейчас вот можно посмотреть, они сформированы автоматически. И мы видим, например, на какой-то месяц, да, вот здесь вот на апрель, на апрель мы видим по видам работ план на текущий месяц, освоение за месяц, процент выполнения отклонения, и по видам работ мы видим аналитику с начала проекта и, собственно, план, факты тоже отклонения. Здесь аналитиком мы видим те виды работ, которые а, в календарно сетевом планировании. Отчет можно настроить любым способом, можно вперед поставить статьи, можно центр финансовой ответственности, то есть это не проблема. Есть система казначейства, в которой каждый ЦФО вносит заявку, после чего, соответственно, идет проверка на соответствие бюджету. Эти все алгоритмы настраиваются. Вот, если все проходит успешно, согласование пройдено, то, соответственно, все это попадает в систему казначейства. Здесь мы видим по дате оплат, вот здесь вот эти вот, вот, даты, мы можем посмотреть, какие расходы планируются, и интерфейс такой мышкой можно двигать платежи изо дня в день, вот, соответственно, сводить баланс, делать транзиты денежных средств и вот формировать такой рестор платежей. Вот. Отчет по движению денежных средств вот представлен здесь тоже в виде отчета интерактивного. То есть мы здесь видим уже по статьям затрат, бюджет движения денежных средств. Тоже все проходит в онлайн-режиме. Система снабжения склад. Очень важная составляющая успешной реализации проекта. Почему? Потому что, собственно, вовремя купленные материалы это отсутствие простое, как минимум. Вот. Здесь э, модуль состоит из э, модуля планирования, где работают э, руководители проектов, модуля э, закупки, в котором работают э, собственно, менеджеры да, по э, снабжению, есть модуль логистика, есть модуль склад, это уже приобъектная работа с материалом. Причем везде поддерживается сквозная аналитика, то есть все ресурсы, которые закупаются, они привязываются к проекту, к виду работ, к статье затрат, ну, то есть к подразделению, то есть вся привязка, она присутствует. Сейчас мы покажем скрины. Вот. Первое — это... Загружена по видам работ ресурсные ведомости. То есть мы видим, что работа, аналитика, затрат — это там номенклатурная группа, это проект. Ну и вот, собственно, мы можем в такой же иерархии, как в Primavere, создать ресурсные ведомости. Или загрузить их из Excel. То есть это не проблема. Далее, важный момент, что ресурсные ведомости, они бывают, как правило, в а, наименовании проектной. Вот, и нужно их сопоставить с номенклатурой 1С. А система предусматривает, что один раз мы это проводим такое сопоставление, дальше мы можем это сопоставление, собственно, применять и применять. А, если работы очень похожие, то вот эта вот работа по сопоставлению номенклатуры, она происходит очень быстро. Причем есть еще функционал перевода в различные коэффициенты. Ну, например, тонны там в а, какие-то там, канистры, бочки, там, ну и металл, соответственно, вот, то же самое. Все это очень удобно. Далее, отчеты мы проверяем а, по всем ресурсным ведомостям насколько мы провели соответствие между проектной номенклатурой и номенклатурой 1С, чтобы дальше уже работать с вот этим документом, который будет в номенклатуре 1С. Далее, следующий этап — это установка лимитно-разделительной ведомости. Что это значит? Открываем вот эту вот ведомость и отмечаем, что мы покупаем. Что мы не покупаем? Не покупаем мы то, что первое, поставляет заказчик, вот второе, возможно, что в смете были какие-то позиции, которые, ну, собственно, не нужно приобретать, они у вас идут, ну, скажем так, в рамках каких-то материалов, которые, ну, всегда есть на объекте, то есть вы следите за ними с помощью другого функционала, который, например, лимит остатков на складах. То есть если электродов, предположим, не хватает или становится меньше какого-то объема, то есть идет автозаказ. Далее. Формируется заявка на МПЗ. Вот здесь вот заканчивается как раз функционал руководителя проекта. То есть он сформировал заявку на материально-производственные запасы, где здесь как раз вся аналитика вот это вот сохраняется, этот проект вид работы. Далее вот это интерфейс работы менеджера по закупу снабженца. то есть здесь номенклатура делится по видам, то есть если кто-то занимается металлом, кто-то там кабелями, то есть это вот разные заявки группируются, привязываются и Идет отслеживание, есть это на складе, есть свободные остатки. Если есть свободные остатки, значит, резервируется под эту работу. Если нет, то идет закуп материала. Далее, после того, как указали там все данные по закупу, плановую дату поставки, то дальше идет работа в модуле ⁇ Логистика ⁇ То есть а, заказчик может заказ или раньше поставить или позже или вовремя то есть здесь как раз это все мониторится вот и а, само на объекте видно когда этот материал реально придет соответственно документы на приемку тема на объектах проводятся уже на основании вот этих планов перемещений, которые есть в системе это а, сильно ускоряет процесс внесения данных потому что все уже данные есть а, вот контролируются лимиты а, и идет перемещение уже на специалистов, которые, ну, на мастеров которые собственно эту работу выполняют а в дальнейшем, когда идет приемка работы, например, формируется КС-2 КС-6, к нему же можно из системы распечатать, какие материалы были переданы на ту работу, которая ну, вот сейчас именно сдается а, заказчику Какие можно сформировать отчеты? Первый отчет — это а, статус. То есть мы видим по каждой заявке, собственно, а, где она находится в заказе, в задании на закупку, на складе и так далее, и так далее. То есть это вот первое, что делает а, начальник отдела снабжения. То есть он открывает утром и смотрит, где у него что, где а, подсвечивается красным, то есть какими задачами нужно заниматься. Значит, этот отчет о доступности э, МПЗ, то есть здесь как раз видно, сколько у нас остаток, сколько в резерве и сколько свободный остаток. Далее. Э, здесь мы видим э, анализ по сравнению с лимитом. То есть лимит у нас был, например, в таком-то объеме, да, по собственно по такому-то титулу, по такому-то узлу. Да, то есть сколько по факту потратили, какое отклонение. Это видно как раз при процентовании объемов. Переходим на следующий модуль. Это модуль интеграции с заработной платой. С модулем зарплаты и управления персоналом. Здесь для того, чтобы осуществить эту интеграцию, разработан механизм, который состоит в следующем. На обычный табель, да, который составляют табельщики, мы навешиваем номенклатурную группу, это вот как раз проект и вид работы. Вот. И варианта два. То есть первое, или мы даем доступ табельщику в систему, где он это все представляет да, в один аске, либо же вот этим решением почему-то оно более популярно. Мы выгружаем этот табель, табельщику в Excel, вот, и он каждый день проставляет здесь эту аналитику, и потом идет загрузка, и получается тот же табель, что вот в верхней части. И, соответственно, мы можем как раз формировать затраты по заработной плате адресно, в разрезе видов работы, в разрезе проекта. Для того, чтобы обеспечить систему мотивации, на этот же модуль зарплаты управления персоналами написано решение системы KPI. То есть, как она работает. Есть показатели KPI, есть шкалы KPI. То есть, в зависимости от того, как изменяется Показатель, как меняется премия, но ну, предположим, отставание там в 5 дней, например, влияет на премию ну, там, на 5%, да? А отставание в 10 дней уже может влиять на премию 50% снижение. Или же, например, если сроки, предположим, мы ускорили сроки, то есть как это влияет на премию? Вот идет привязка потом этих показателей к должностям. Должности, соответственно привязаны к персоналу и вот есть автоматическая система в которой хранятся планы и вносятся факты приказ на премирование формируется автоматически и уже вот в этом же модуле зуб идет начисление значит какое преимущество того что вот сегодня удалось продемонстрировать это единая реализованная в системе учетная политика для бухгалтерского учета, планирования, бюджетирования, сквозной план-факт-анализ по видам продукции полуфабрикатам, центрам финансовой ответственности. Это непосредственное участие в бюджетировании руководителей и специалистов подразделений, то есть поскольку мы как раз их включаем туда и даем им возможность с этим работать. Вот. Показатели утвержденных бюджетов являются целевыми планами для системы мотивации сотрудников и могут использоваться при ежемесячном и ежегодном премировании. Полное, взаимодействие, а, полное взаимосвязанное внедрение всех блоков ERP-систем. А, есть уникальное решение, которое позволяет а, систему управления проектами собственно, а, связать с 1С. Какой эффект от применения а, интеграции? Это снижение стоимости реализации проектов. Ну вот По нашим оценкам это от 7 до 12%. А, По-разному по у нас происходит. Вот, это уменьшение трудоемкости администрирования проектов за счет вот как раз этой вот, а, IT платформы. Это оптимизация складского хозяйства и логистики, рост производительности труда, автоматизация управленческой отчетности, монетизация финансовых потоков и легкость в вхождения в новые проекты. То есть даже если новый проект появился, как раз на него инфраструктура уже готова. Я закончил. Спасибо за внимание.